Первый аркан мах. «Я тебя слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила». Женщина в белом халате, телесный и душевный доктор, смело взялась за работу. Ведь она всегда точно знает, что и как должно быть. А железной зверушке остается лишь безропотно верить себя в ее умелые руки. Но вот только всегда ли врачеватель действительно прав? И долго ли эта железная галатея будет под властью своего пигмалиона? Есть вероятность, что терпению монстра рано или поздно настанет предел. Он захочет уйти и начать переделывать мир по своим представлениям. Оконная рама на заднем плане напоминает решетку и символизирует ограниченность ума и представлений, которые окружают интимную лабораторию. Значение карты. Традиционно Аркан Мах представляет интеллект, развитое самосознание. Создавая свою колоду, Миломанара не ушел от традиции. Он лишь особым образом расставил акценты. Эта карта представляет мастера и материю. Эксперимент под руководством разума. При работе с этой картой вам надо определить, в какой роли выступает консультируемая – девушка или монстр. Создает ситуации она сама или ею умело управляют. Если у вас возникают затруднения с определением ролей или карта рассматривается как одиночная, без связи с другими, то придерживайтесь линии интерпретации со стороны мастера. В положении мастера, консультируемая, хорошо понимает, чего хочет и знает, как этого добиться. Она находится в процессе работы. Вся ее жизнь – жесткое следование собственным теориям и правилам. Ее главные установки. В жизни все зависит только от меня. Должно быть так, как я захочу. Или даже более жестко. Есть два мнения – Мое и неправильное. Все рассуждения логически верны и согласованы с собственным представлением о мире. Чувства партнера не так уж важны. Если правильно поступать, то будут и правильные эмоции. По этой карте вопрошающая привыкла полагаться только на себя и готова отвечать за свои решения и действия, конечно, в случае, если окружающие будут следовать правилам ее игры. В положении железной зверушки человек считает своего партнера более опытным, знающим, умелым, отдает всю инициативу в его руки и позволяет делать с собой все, что угодно. Но долго ли так будет длиться? Ведь в какой-то момент терпение может лопнуть, да и слишком авторитарное давление может вызвать реакцию протеста. Состояние. Противостояние разума силам природы. Сознание и логика пытаются управлять чувствами и животными инстинктами. Но как легко на этом пути перегнуть палку? И тогда долго подавляемая либида, превратившись в опасного монстра, огненной лавой вырвется на свободу, сокрушая все на своем пути. Одну из персон, которую описывает карта, можно охарактеризовать как зрелую, интеллектуально развитую личность с острым умом и практической смекалкой. Она способна действовать правильно и решительно. Как истинному мастеру в своем деле, ей присущи самоуверенность, самообладание и сильная несгибаемая воля. Другая персона – подчиняемая личность. Но, в отличие от глупенького Буратино предыдущей карты, обладает собственной энергией и потенциалом воли. Она не позволит покалечить или уничтожить себя, а скорее в критической ситуации уничтожить своего деспота. Характеристика отношений Связь нельзя назвать равноправной. Один из партнеров явно имеет склонность к лидерству и стремится руководить а другой подчиняется и может вполне комфортно чувствовать себя в роли ведомого. Физическое состояние. Настроенность на взаимодействие, но пренебрежение чувствами. В сексуальных отношениях исследовательский интерес экспериментатора. В окружении плохих карт излишнее теоретизирование, которое мешает гармонии, в том числе и в сексе. Чувства. Здесь над чувствами властвует рассудок, партнер воспринимается как несовершенный предмет, объект для самовыражения или же другая крайность, полное признание авторитета партнера и безоговорочное подчинение. Предупреждение Мастеру, даже если у тебя самые лучшие побуждения, подумай, какого зверя ты можешь разбудить, оказывая давление. Не перегибай палку. Монстру. Не слишком ли смело тебя пытаются переделать? Готов ли ты быть послушной глиной в чужих, даже самых опытных руках? Совет. Мастеру. Бери ситуацию в свои руки. Действуй смело и решительно. Мы не можем ждать милости от природы. Ты знаешь, чего хочешь и в состоянии добиться этого. Монстру. Доверься партнеру. Сейчас он действительно лучше знает, как надо действовать. Позволь ему руководить и экспериментировать. Астрологическое соответствие. Меркурий. Соответствие с этой планетой подчеркивает особую роль интеллекта и рациональности. Все чувства должны быть пропущены через рассудок. Быстрое принятие решений.